Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокчелл, и сегодня будем продолжать проходить Mafia Definite Edition. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а те, кто не кушает, взять все, все покушать вкусненько. А мы будем покушать. продолжать. Кстати, можете взять пиццу покушать. потому что мы сейчас будем пиццу есть? Так, то можете тоже взять. Месь вместе с доном покушать нужно. Так, куда мы едем? К ресторану Как идут дела там? Там как... поедем Все отлично. конечно. Давай себе Отвлекся. Простите. А, типа он может конечно, за это еще нормально тогда, да? Да. Я книги. До с тех пор как случилось то, что случилось. А то должен лично говорить со своими солдатами, Какие? без А У него солдаты есть? Ну, кстати, вот я сейчас врезался, никакой мятежа мя... мя... даже близко ну, нет. Не мы будем делать с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержании. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали Пойло до 21-й поправки. 22-й. Это только начало. У меня большие планы. Какие? Очень много важных людей хотят быть вдоль. Рада ну, конечно, послушать. все хотят заработать. Не только э, Томиан. Эээ, -э, выбегают на дорогу прям. Сами, я вообще офигею. И потом будет жаловаться, а я сбили, блин, она не стала ядовата, на дорогу убегаю. Потом такие... везет Ты можешь хотя бы постараться ехать ровно. Да я нормально еду, не поцарапал даже. Ну, задел немножко, да, колесом. Хорошо отдохнуть от поля его безумных идей. Да, это точно... было сообщаться интереснее, это уж точно. Еще... Но мы с по-прежнему по друзья. Мы через многое прошли вместе. Ну да. да и не говори. Ну с ним, конечно, общаться не так сильно интересно. Обычный а э, Чебурек какой-то. Безграмотный. Не особо умный, я даже Фрэнк Если об этом я говорил. Я, знала, что превратится в поездка, я бы сел за рульца. Так садись, ч ты. я в тебя везу вообще? Капец какой-то. Сел бы за руль сам за да, этого обеда Попробуй здешнюю косату, то. Да я тоже целую неделю Ещё ждал. Вина? Эй, вина за столик, скорее. Вам понравится эта вина. А это Это. фигня. Не понравится. Привет, мой друг. Прошу вас. Видеть, а даже я... не знаю, кто Эй, сюда. У нас важный гость я тоже вообще-то, и то Мианчел тоже важный войск. Приготовит кабанату. Чего? Это, браво, браво. Кабанату это Болька что? Бэре. Это тебе типа, пицца а какая-то их здесь. Не... Вот, прошу. Ничего себе прям. Давай, давай. Так, Прямо ему стульчик подвигают вообще. Он скоро разучится вообще ходить, ему будет тоже да, на руках да, носить. Да. На машине его войт, офигеть можно. Отдыхайте. Да ну, так там сидит, отдыхает. Забить, Ничего не делает, курит сигары. Офигеть, да, я тоже я так взяла, хочу. Уйдет, я знаю. Откуда? Она сказала. Нет. Это моя идея. плохие идеи. Пьяницы размыкают Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. А он допустит, кстати и ты тоже, кстати, можешь допустить... Для вас? А ты это? В салатик. Еда превосходна, как всегда. Мольтограция, да. дон Сальери. от такого гурмана, как вы, это большая честь. Да. ну да Ты бы знал, что этот гурман ел на а? улице. Какой? А вот, вот этот гурман, да? Ну, тут, кстати, пиццы нету. Он приехали в Кости, да? О, все, гурманы Well Опа, по нему А за что бармена он в чем виноват? Нормально поели. Все, все поедем. О, ч ⁇ пробьют, Это да, вино допить не дал, Офигеть какой мудак. Если бы я допил вино, то еще нормальный хороший. Я не выйду, я не хочу. Да ч ⁇ мне выходить? Он меня убьет нафиг какой Да, быстро решим, ребят. Джо, Барбара? Нет, Джо, Барбара, не должен туда идти. Ну, гранатку еще. Еще это, мы мало того, что расстреляли, там еще взорвали. Красавчики. Еще пожарчик строил. Офигенно, все, рибар просто. Ч ⁇ все, сдох? Нет, живой. через ту дверь Капец. не выбраться вы как а? ну конечно ты и так бегать не умеешь мы устроим им засаду я отвлеку их выходи с черного хода и обойди их уверены босс конечно на изи там вообще никто из них не должен выжить понял ну Он понятно понятно вы держитесь Но главное Но... чтобы я выжил только поторопись а ч ⁇ мне какая разница ну, сгорит так сгорит ч ⁇ мне это, это наш, да? Все, пошел сюда. А, стоп, а как тут сюда выйти? Там же была дверь. А, нет, кстати, там уже нет, ее она теперь там. Да хрен я их, вообще убью. Афия, сейчас они меня грохнут. Ты хотя бы что-то делать сидишь просто командуешь. Почему я здесь? Почему я сейчас убьют? Если я выйду. Да почему я опять по обойму все Что давай, ты сам убивай хотя бы их. Нормально. Капец, они бессмертные. Короче, надо бежать реально. Никто тебя не прикроет больше. Чё проицу Уйдет. Уйдёт. Я уйду. Так, быстрее, быстрее. Э! Укрытие! На Кью, как обычно. Все, выходи. Выходи, я сказал. Ты как попал, ну, смотри, какой, блин. А -а -а -а, блин, куда ты пошел? Пришел, сказал. А зачем я же есть? Я ж калаш тут лежал. В смысле калаш отдал? Лежал калаш, и уже нету калаша как она на крыше как-то как, -то, как? Нет, они... не то не на балконе и пойду не не меня нету ну и трать да молодец трать патроны свои Блин, ну я тут, это что сложнее. Все миссии легкие были до этой. Йопа. Капец нам его шпан... на шпинговали нормально так долго и бар тоже. Они такие тупые. Они стреляют дальше, да? Какие же не тупые! Чисто! почти патронов нету только патронов нету давайте патроны все так патрончики о все а, ну Давай. у тебя парень да вообще. то вообще железные скоро приедут копы Минуту а тут смысл переведу. тут все сгорел тут пожарка нужна уже а я Ее, понимаю, кстати вырезали бар. тут уже пожарки я... нет зачем в бар мы поедем Карла этот Пидор знал, куда я поеду. Ты а куда ты поедешь? Он ты весь э, черный уже. Настом! Ты тоже можешь. А -а -а, поджарили да, немножко знаю. больше. Орла живет с одной бабой в Холбруке. Ага. Узнаем, что он может нам. Да, пойти. я знаю, пошли, поехали быстрее уже. все поехали. Так, э, Холбрук. все поехали. Холбрук начал. Так. Жми на гасток. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь Степан. Да, босс. не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Ну, мы смогли, значит. Нифига там. Ну, конечно, богу, это Карло, мы... кто же еще? Его ну кто? мой то кто был хочет. дружком Морелло. Яблоко от яблока, неверно? Да. плакал на его похоронах, а на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Ну, Может, повезло Тома, теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дур не хватало? Mm, я блин! Его рожу в нет, я тебе туда там в пар я не надо. Я ничего не, не успевал да, никого. Я так рад, что это случилось. Одной крысы станет а меньше. А мы наконец-то. но уже Том, у нас нет времени. Аварии же... Какая? Какая еще авария? Не надо мне тут аварии. Какой две звезды? В смысле? Я вообще ничего не сделал. Я просто ехал у Карла и все Мочить. Потом уже две звезды да, давайте. А пока не надо никакие две звезды. Идите в бар, едьте, у вас на миссии <сослушайте> будет. Ты чё, что ты сегодня водишь, как придурок? А ты вообще э, э, сгорел? Знаешь, не рад. сгорел. Я так рад, что это случилось Ты должен вообще не там пока на коленях стоять, а он такой. А мы наконец Ты, ты, ты нормально, ты не должен на это, это обращать внимание вообще. Обращать внимание, так как я мою машину вожу. Как хочу таки вожу вообще. Открывай уже быстрее. Нет. Давайте я пойду первым, а. Вдруг Карла ждет нас. Я Нет. Мое лицо будет единственным, что увидит этот глудило. Последним, скорее всего. продажная Тебе лучше исчезнут, я да. всё, а чё, пару ударов, а всё, уже. А а сдулся. А чем мы. успокойся, а ты его сейчас ты здесь завалишь а уже. Притомился. все сдох уже, быстрей. да? Жирный уже, Салерий уже устал споткнулся какой он? А хотя там высота нормальная. Ну Но все равно. А ч ⁇ у меня пистолета Сера. нету? Ну ч ⁇ рукобашку надо заваливать? А. Что-то раньше было намного Эй, проще, не взял и убил сразу. Там еще с битами бегали Я раньше, давай. Череки. Нет, объяснять ты будешь уже пистолету. такого фига о, ты о, тут о, забыл. Нет, поздно уже объяснять. Тоби, пойми, убить мою маму. Меня заставили, заставили. Там надо было как-то придумать сейчас. ты нарушил. Все, скатился просто по лестнице. Хотя эту пушку расследил. Не уверен. Так он, кстати, похож на... На Анжела. Нифига себе просто растопт... растоптал. Теперь точно нет. Там он там сто процентов бы сдох. И до этого бы. <связывая> О, сейчас варел сердце. Но а затем он тут по-другому выглядит. Мафи первым другу в оригинальном подруге. Горди. Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. Ты вообще изменился резко. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так. Но все было под контролем. Уже нет. В общем, я кое-что разузнал. Что? Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Нет, не вредят. Они, Если помогают. Их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Против. Конечно. Конечно, против. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сабье еще жив ну и будет жив да и он даже будет против после мафии второй жив вот, он бессмертный а ты нет ты скоро сдохнешь что случилось пока не знаю наши парни мертвые ресторан разнесли на куски наш ты, говоришь, бессмертный. У нас Мар... у у тут э, э, что бессмертный амарелла нет амарелла не его голова раздавлена как арбуз Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карл его сдал. Конечно. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, затнись, пидар! Малышоев. Война началась, когда мы убили Пепоне. Теперь она станет явной. Что я должен что? делать? Всегда. А тупо живой что ли? Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. А что они, что они не сделают? Верю. Они дебилы стрелять даже не умеют. еще Будь осторожен. Так его завалит Ты мол. тоже. Дон Морелло. Нет. Дон дебил. Так, Клава э, пройдена. Бон аппетит, вс. Хотя там пиццы даже не было, не знаю, что она там нарисована. Вообще даже пицца там. Там был салат только и все. Не знаю, как тут пицца связана вообще. Может быть это раньше осталось. С днем рождения? А, походу, у кого-то днём... день рождения. А, не помню даже у кого. Походу, солерий, наверное. Эй, тебя ждут наверху. Сейчас поднимусь. Это война, дом. Отныне мы на войне. Ну да, такие всегда были. После 21-го года мы всегда на войне были. Так. Наверху меня ждут. Кто меня Кажется, сегодня спокойно. Нифига себе, он с оружием ходит. Походу, реально война началась. Если все даже в баре с оружием ходят. Так, блин, куда я пошел вообще? Я бы не туда пошел, а Мне ли надо ли было сюда. Путём? Нет. А война вообще-то. Солерия Хана должна быть на Дага круглый сутки. Всех. А. Не знаю, что-то будет интересно. Все парни в сборе. Хорошо. Да. Мы наконец-то идем. Вот за... и ял пришел. Бочи. Сначала нужно его а -а -а. ослабить. Кого? В свои копы политики и даже судьи в арсенале. Конечно, есть. Свети в город есть в арсенале. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Это сложно будет довольно. Если вольнуть одного козла, до остальных быстро дойдет, что быть с Марелло? Вредно для здоровья. Ага, как Первый курить, на как Он все еще кипит из за мертвого сынка и будет смотрел до последнего. Ну и да. А что он себя приклеил? Гадит нам еще с 32 -го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. И не уже все спланировал. Да. В честь своего дня рождения, чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Ну да. Будет о, о, на пароходе, я лов, помню эту миссию. Фейерверк. Это прикольная миссия довольно. Он даже подготовил речь для прессы. Да, да, что он его Обычные телохранители. Парни с пушками. Обычные. Ну реально Кто обычные. Всё, что за такой кусок дерьма. Я ну, может. с наслаждением всажу пару пули ему в башку. Погоди, малой. Делать не реально, погоди куда еще раз? идти. обычно. Всех, кто заходит на борт, ствол тебе никак не поможет. Нет. Провести. Его надо в туалете так найти. Что? Бросить его за борт? Вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни Но в Пока и надо его, его, его скрыть. Бля. Местный уборщик получает от нас долю. Он припрятал там револьвер. Ну Затем да. просто подожди. Его надо найти сначала, Столбе. да. Только не выдавай себя. Жди, пока... Помни, он тебе выйдет. Дождись, ну, правда, когда его искать урод надо. Начнет толкать речь. И только тогда всадим ему пулю в лоб. Сделай это в открытую. Нам нужна шумиха. Ясно. Ага, чтоб меня тоже а застрелили не на нафиг. Не-не-не, на не, не, не, не хочу. Поле сейчас в доках, как раз а, все так мы рассказывают, да? Средьтесь я с там с ними, все слушают, а я такой, а, прям выхожу на сцену. Бабах нафиг. И все. это уже тоже на как я буду отбиваться, буду полчаса. Он вас больше не побеспокоит. Наверное. Не сомневаюсь, Томи. Бона, фортуна там. Бона, фортуна. Если у меня есть фортуна, то я смогу это сделать. А если у меня нет фортуна, то мне смысла туда лезть нету. Вообще. Да давай быстрее что-то там расслабленный идешь такой. Ладно. А машину можно какую взять? Любую? Ладно, возьму мотик вообще, чё... А, нельзя? Нельзя. О, давай. Поехали, доки. Так. Блин, опять это трамвай дебильный. Так, ну ладно. Поворачиваем. Поворотливость просто ужасная хотя там написано, что управляемость, типа, туда-сюда намного лучше, чем машина. Да нифига, машине легче повернуть. А тут он будет поворачивать полчаса. Ну, как минимум, вот этот мотоцикл. 28 восьмого года, конечно, устану. Хотя быстрее, зато. А, хотя, в принципе, если так посмотреть, то если долго нажимать на сторону, то можно повернуть нормально. Если затормозить, еще лучше будет. Тогда, в принципе, нормально. Но он дорогой очень. Он стоит, наверное, касарийный на 100. На то время. Сейчас вообще тут миллиард, потому что он редкий очень. Дамы и господа. Найдите Сэм. Опять что ли? Я с гонки его искал еще там получится. Вот Сэм, да? Марелла? Не, не Марелла. Это Сэм? Да, я зашел сразу. Слушай сюда. Там один матрос с парохода. Сильно А, да? Таня полном... да не может быть такого, он Спасибо. же его точно с... завалил. Их тоже это. За... Где его белоснежная форма? Здесь? Ну, здесь же должен быть смысле? По факту. Вот. Да, отдыхает. Нормально в туалет зашел, подыхает. Уснул. Ну, бывает такое, да? Сел в туалет, уснул и все. Проснулся уже без формы. Ну, все, уволили, походу его. Нормально. Все, я теперь тоже буду... Матросом. так э -э все возвращаться да но самое сложное это не то что вот это все найти да, там найдёшь, а надо с... найти вот в таком наступил, здоров, здоровенном корабле пароходе на считай знала, она а она найти убó там не одна уборная там их штук на 5 наверное там же три этажа считай четвертый даже есть ты его найдешь блин прям после речи будет фермер крем новичка напоминает RAM, вообще <с apart> по заводам да ты не волнуйся все пройдет как по маслу да только масла устроенная. нету не поле поле тут забыл что че а -а -а -а, ты да новенький. Не, Я, блин старенький думаешь у него получится конечно <с <с уверен что он грохнет пилоте но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Да пошел плавать умеет? Как еще Это мы ему должны помочь. Как? Та вас тоже завалит нафиг. А как вы поможете? Вы что плавать умеете, там лодка у вас есть. Мы же вообще посередине посереди океана будем. Как мы, что мы сделать сможем? Даже не представляю. Надо прыгать просто и все и плыть до берега в ледяной воде осенний но я не вижу вообще другого варианта да все я помыл окно собираюсь галью почистить а то уже гости жалуются да жалуются что мы здесь сортиры как скажешь пройдись тряпкой по всем палубам не хочу не буду не обязан вообще-то не это вряд ли я тебя знаю, может, ты из Нет. Прости, я не из этого города. Блин, чуть не спалился, кстати. Лучше с такими ребятами осторожнее быть. Ты так, где у нас э тубзик? Блин, я не помню. Ну здесь, скорее всего, будут выступать они, да? Наверное. Э -э здесь мы уже валить и будем. А где тупсик, я вообще уже не помню. Да нет, тут нету. Ну, тут на этом этаже, походу, нет. Надо вниз спускаться. А, вон есть, кстати, вот метка. Так. А нет, у у не видал? Уверен, что он в машинном отделении валяется. А, да. Ну ладно. Ну ладно, тогда пускай валяется дальше. Не будем его отвлекать, принципе. Пускай отдыхай. Блин, красиво. А, нифига его еще внизу спускаться. Думал, что здесь. Акил, открывай, давай. Не, все-таки не нормально. Нет. Тони, верно? Я спрятал пушку в толчке на корме на средней палубе. Где так давай подведи ее. Палубой выше. Ключ лежит на столе. Ага. Окей. А вот и ключик Если Такой редко равно, мое имя, твой труп найдут в море, Если найдут, понял. конечно. Ох, ага. Понятно. Да нет смысла его. Он так еле ходит, тоже не разговаривает, еле. Сомневаюсь, что он будет это делать. А, смотри, как быстро вообще. Взял вот тут уже все. Даже... Стоп, а где? Это здесь, да? Нет. Я думал так быстро уже, ага, конечно, размещался. Он же сказал, выше палубой Кстати, врагов уже нету. Все враги исчезли. Ну, хотя мы не так сильно далеко плыли, можно в принципе спокойненько доплыть. Так да... да куда ты пошел? Я знаю тебя, ты из ну И что ты собираешься делать? Я начала хорошенько надеру тебе зад. Нет. Я тебя и ты... что ты сделаешь? Все, сдулся уже сразу. А у меня вариантов не было, мне пришлось бы его встретить. Откуда он знает, что из банды? Даже его на, на радаре не было врага. Ну, сейчас сломает. А сейчас упадет, смотри. Чё прям? Ну там внутри. О. Ну теперь все можем в принципе валить этого было так а ч ⁇ корабль остановился вот не корабль а пароход так ну все можем валить найдите место но ну мы сейчас будем валить или в следующей серии просто можем в принципе сейчас но я не хочу сейчас ну можем попробовать но я не думаю там перестрелка будет жесткая Иди отсюда. Пожалуйста, смотрите, куда идет. Смотрите, куда ты Я не хочу никуда смотреть. Я куда иду, туда иду. Все. Куда хочу, туда иду. Хор... Хороший обзор, кстати, на вечерний Нью-Йорк. Ч ⁇ нет? Ну, Ч Чикаго, -то, точнее. Вот сейчас начнется. Мессиво. О, вышел. Привет! Как всем нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец, смыли еще за меня. А сейчас напьется вообще уже ничего. А что это, депутат какой-то или что это? Спасибо. И добро пожаловать на мою небольшую вечеринку. Капец смешно. Как вы все знаете, это было нелегкое время. Да вообще. Назад, мой... А, сын, сын били. били. Покинул этот мир. Он стал невинной жертвой, Конечно, невинный. Какой чумы, чумы? вс, какой... замолчи. Замолчи, задолбал. Какой невинной жертвы? Вс. Сразу так надо было сделать и вс. Все, хедшот сразу. Сейчас под ХП хуюсь. Вот так. Что ты там пуль криш? А? Ну да, стреляй, стреляй. это нет, ну сколько можно уже? Капец, это невозможно. Он просто сразу хочу что-то делает и все. Ну сколько можно уже, ну сколько, но ну я уже пятый раз это переигрываю. Задание тупое. Ну блин, я не погуя так пройти, все, я не хочу. Ну как? Я же попал, не убил, все почему? У меня патроны закончились, взяли все вот сколько, Блин, дерево стреляет, а как это вообще возможно? Такое ограждение стреляет. Капец, блин. Вс, спать сказал. <плево> Ч не завис В смысле, они зависли, кстати. Как они зависли? Они такие, чё офигели за всем? От происходящего <связывая> Да, понял тебе. Неужели? Неужели я всех убил? Слабали что Все нормально, Томсон, давай. Ты сколько тебя патронов? Ты все патроны потратил, ты вот да? Так, а, ну... а нет, это обычный мир. Это мирный, нормально все. Так, а к птичка вообще. Опа, на, ну, вот сейчас месяц убью. А нет, не уберут. Все, перезарядка, больше нет перезарядки. Нет, нет, ну опять. Ну сколько можно? Что сюда ты, блин, а ну как? Ч ⁇ заново опять переигрывать? Ну сколько можно? так да какого фига ты такой тупой? сколько можно все прикончил где там еще один был так надо реально бежать за аптечкой иначе мне в она будет откуда А не надо застревать. Ты чё живой? Офигеть, как он живой, кажется, остался. Так, у меня тут томс вот томс лежит. Вот это хорошо. Все, бежим. до свидания так где следующий до свидания что он куда ч ⁇ плаваешь ну сейчас поплавать да молодец поплавал красавчик на корму рыбу опять пришел да ч ⁇ вы там я же вас не трогаю -то, а Она. офигеть а блин надо вот та да быстрее давай ну и чё вы стреляете все до свидания да день рождения удалось офигенно день рождения красавчики самое лучшее день рождения давай офигеть <смех> Конечно, да. Ну, глава пройдена, да. Не сразу, конечно, но пройдена. Так, везет же. А, да, везет же гату, ясно, да. Да, бывает такое, да. Ему везет уже сколько раз, я не знаю. Напомню, два раза или три ему везло. Даже больше, наверное. И он выживет. А да ты просто косой. Надо в молодости научиться стрелять нормально. <каку> да как увернулся. Офигеть как. Ну, ну везет же, реально. Я такой едет, как будто бы ничего не было. Я бы офигел просто, если у меня такой повернулся и уже плывет. Нет, не успеете. Успел, ему же везет. А тебе нет? Нет, не надо. А нет, и ушёл. Да, ура, круто. Ну да. Ему уже раз не знаю сколько везло а ч этот вечер за такое легко отдел могло быть и хуже да Отскребали бы вас сейчас поезда да очень ему повезло вот и все сержа морало всегда везло мозгов то у него явно побольше чем убраться ну, мы наверное достанем его. нет я снимаю вас дело вы уже сильно наследили ну да дадим шанс тому кто грохнул гелоти там уже не хило запугал политиков может, и Сержа разберется. Ну да, что конечно. Надо знать об этом, конечно же, Кроме все Томи должен. Это у него счастливый питак в жопе. Сержа приносит Морелу кучу денег. да Он рулит профсоюзами, а значит контролирует Доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем да. его, и Морело лишится большей части дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парни. Мы можем развеять его по ветру. Ну если ему же повезет, он же везучий, он опять выживет. А зарвется? А другая машина зарвется, И не кури рядом. Вот и все. Бу! А смешно. Капец как смешно. Просто умирают со смеха. Делает за всех, кого убил Марелла, и за все бабки, что он у нас украл. Ему просто повезло. Конечно. Всегда ему просто повезло. Отправляйте к тому же Серджио. Не, все, я буду уже заканчивать. Мы будем уже заканчивать. Потому что реально это еще... Мы и так, я хотел видео сделать еще отдельное, Последим типа, как сюда, мы... День сюда, рождения.. Я был в его банде. Я знал, да, я да, у него. Все Нет. Напасть. Все, это уже на следующей не, серии. Не все. Надеюсь вам видео понравилось, хотите продолжим. Надеюсь вам видео понравилось, если хотите продолжение восьмую. Надеюсь вам видео понравилось, если хотите продолжение девятую серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.